Здарова, ребятки, с вами Бэтсайенс и добро пожаловать в новый супер крутой выпуск, в котором мы проверим на прочность пениборды. Мы сравним китайский дешевый пениборд с оригинальным и узнаем, насколько они устойчивы к внешним воздействиям. Погнали! Первый эксперимент будет следующим. Мы заберемся на высоту 20 метров и сбросим на пениборды шар для И узнаем, что с каждым из них произойдет. с высоты 20 метров на оригинальный пенни -борд. Поехали! <рррорка> Спасибо, yes. Вывод на этот эксперимент такой. Как бы мы ни старались сбрасывать шар, чтобы он попадал ровно в середину наших досок, они хрена с вами сломаются, потому что они сделаны из специального пластика, который является очень гибким материалом. Даже если мы будем прыгать на этих досках, они, скорее всего, не сломаются. Сломать их можно только с этой части или с этой. Это будет моя самая любимая часть. Мы будем эти пиниборды взрывать. Посмотрим, насколько устойчив взрыва окажется китайский пиниборд против оригинального. Проверка оригинального пиниборда на устойчивость к взрывам. Погнали! Да, спички, конечно, можно бы и получше было бы пожелать. Дикань! Нормально? Рок-н-ролл! И <смех> вот это, ребятки, я понимаю, про на прочность. Ну что, давайте посмотрим, что у нас осталось. Я думаю, он вполне способен еще к тому, чтобы нормально покатать. Так что, если вы решили отправиться на войну и покатать там на пиниборде, по крайней мере, точно используйте оригинальный. Следующий на очереди вот этот парень. Дешевый пиниборд за полторы тысячи рублей. Сможет ли он устоять при нашем мощном взрыве? Погнали! понял. А вы что тут забыли? Робот, какого хрена зритель опять сюда приперло? А я почем знаю, Нига. Видимо, при сильных волнениях пространства от взрывов или большой скорости происходит перегрузка поточного конденсатора и зрители швыряют по альтернативным реальностям, вроде той, которую они попали сейчас. игре у тебя нормальная стрижка, и ты носишь белый вместо черного. Ну так будь добр, поковыряйся с перегрузкой, что такого дерьма больше не было. Я уже сто раз перенастраивал поточный конденсат, поэтому подними свою линию Ленивую жопу и почини его, сам не Долбанный кусок болтов, приходится сидеть самому твою мать. Фу. Ребятки, извиняйте, такого больше у нас не повторится. <связь> <связь> Таким <свист> пенибордом на войну лучше не отправляться. Оказывается, проверка на прочность с помощью взрыва была очень актуальна в данном выпуске. Тайский пениборд просто разнесло хрена в собачек как вы сами видите. Поэтому покупать хреновый пениборд против дешевого, это уже решать вам, дамы и господа. А мы возвращаемся в нашу мастерскую. Вот такой вот прикольный выпуск мы сегодня для вас провели. Если вы заинтересованы в покупке нормального пениборда, то вы можете найти его в официальном магазине официальных пенибордов. Ссылка на сайт будет находиться внизу в описании к данному видео. Именно эти ребята предоставили нам доски для наших экспериментов. Поэтому им огромное спасибо за то, что данный выпуск вышел в свет. А на этом данный выпуск закончится. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующем не менее крутом выпуске с не менее крутым экспериментом. Если вам нравятся подобные креативные тест-драйвы разных вещей, то обязательно напишите об этом внизу в комментариях. Не забудьте разматывать на кнопку лайка внизу под данным видео. А на этом я заканчиваю. И сваливаешь. Увидимся в следующих крутых выпусках Сайнблуд Бартайн. Всем пока!